Убьешь из второе, а получишь. Я? Да? Я вот я, Рома. Вот я. Оставляюсь под удар. Эээ, сейчас. два кресты. Ага.